Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Йоба Гейм, и сегодня продолжаю прохождение игры под названием Resident Savile. 7 объединил два слова в одно, а на что способен ты с английским языком? Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил крепкий чаек, тогда мы начинаем! Вот Сейчас произошло... Так, это Мия. Добренька. А, мы уже за Мию играем, получается, да? Мы играем за Мию, и нам нужно найти Айтена. Как? Итан? Как, Итан? Итан, буритан. Итан, буритан. У меня есть что это? Странная бутылка. Странная бутылка, которую вы обнаружили у себя в кармане, в доме Байкеров. Наверное, она имеет значение. Ну, наверное. Uh, в доме байкеров Прикинь, дом байкеров Ш Шалом Так, проходим Проходим, очевидно это конь... Опа Вот как мы выглядим Вот Итан, Итан? Итан? Вот так мы выглядим на грязь пока Итан! Что за херня Не хочу так. Какая-то это хорошая концовка по-вашему Так, пойдем, пойдем, пойдем Срочно за Итаном, спасем его Идем сюда Забираемся. Да, отлично. Тихо. Держать, Марку. Держать стройпы или Открывай на полную. Открывай. Есть пробитие. Давай. Дверь открыта. Входите. Домофон постоянно так кричит, когда вы включаешь. входите. Дверь открыта. Постоянно. Ключ прикладываешь. Или кнопку нажимаешь с внутренней стороны, или ключ с Входите. Дверь открыта. Так. Так, так, так. Ну и что же у нас здесь? Здесь у нас куча... Ну, мне же здесь не надо лутать ничего, правильно Просто фонариком идем, подсвечиваем все область перемещения И идем за Итаном Спасаем Итана У Итона там кружки, все вот эти дела О, какие-то у меня тут флэшбэки Да ты шо, да ты шо. что? Это было? Наверное, то, что сейчас откроет нам глаза на сюжет И прояснит всю ситуацию Вот сейчас флэшбэки вот эти слов, и Мы поймем наконец, из-за чего это все в конце концов произошло и ми не было пару лет у нас, как бы рядом, да, она куда-то исчезла, она, оказывается, была вот замаринована в этом дерьме. О, ясно. Ясно. А сынишка где? Почему сын не умер? Сы... Ну, вот этот, который. Лукас. Лукас со своими вот этими проделками мошенническими. Мошенник. Ах. Так, открыли. Люк. Люк закрыт. Так, взаимодействовать все-таки мы можем совсем. Они вертовые! Все вертовые! Да-да-да. Что такое? Машинное отделение. Хули ты не А убил их всех! Пиздец. Что же тут творится? Нам нужно оружие. Но в натуре! Если корабля оружие. В На натуре! Но... Пойдем сюда, может там выход? Может быть. А, уже все, уже открыто, да? То есть уже можно. А, здесь есть что-нибудь? Конечно же, нет. Какое мне что-нибудь. Мне что-нибудь как? Может быть члену экипажа, а может быть и члену какому-нибудь члену. Так, поползли. Так, мои хорошие, давай-ка. Выясним, выясним, выясним. Все до конца, добьем эту игру. Я, так, я чувствую уже рядом о, запах, запах финала, финал очка. В два слова, пожалуйста. Финал очка светится здесь. Так сюда не пойдем или пойдем, ну или не пойдем, не пойдем, Н нечем драться и как бы что нам идти лишний раз туда, где нам нечем драться. Угу, угу. Шок, шок, шок, шок, шок, шок. <как> угу. Да ты шок, блин. Ну пойдем сюда, посмотрим, посмотрим. Здесь сейчас никто не будет у меня здесь. О, список экипажа. Карлос, Диего, Диего Родрина и О, понял. Должно быть, он чего-то прятался. Ну, скорее всего, э, да. Вряд ли он решил сам себя замариновать в этом шкафчике, да? В скором времени, чтобы только с нами такого не произошло. Так, вот это тут как бы решил отдохнуть. Что? Ше, она во мне, она во всех. Понял. Это, надеюсь, не про меня опять-таки. Это, зараза это. Гадости эти какие-то пишут. О, что-то тоже не дождался. Вряд ли он пытался... Э, Oh. Ну вряд ли он что-то пытался сделать то, что связано вообще с туалетом. И использовал его не по назначению, так скажем. Давай, давай, кто здесь? Дайте мне уже наконец-то, дайте выйти, дайте выйти, мы сыты, нам уже вот <соцентричный> на лодке <соцентричный> провели. What что это? What the fuck? What а что? Вспомнила? Что вспомнил? Что? Я не я ничего не кто знаю. Ты? Пищ. Это я есть что ли, или что или как это вообще что это значит? Ты вспомнила, что это вообще значит? Так, Беренька, все мы уже здесь. По лестнице взбираемся. Ой, сори, ничего себе выканул. Давай быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей. Все, вот мы забрались. О, еще один. О, не понял. Так, мне надо, получается, сюда попасть, да? И отсюда. По лестнице взобраться на Вьерх. Добро, добро, добро, добро. Ты сказала, мы будем семьей. Повествование. В конце а чем игры. Ты говоришь? Ты сказала! Подожди! Мне Что надоело дем... ждать. Что за демоны? Что за демоны в игре, не понял Дистанционная бомба, бомба Нашел две бомбы, нифига А, блин, а я не знаю Я ничем не могу разбить, получается, ящик Трава а, пусто Мне дадут оружие Какое-нибудь? Я ящик хочу разбить Алло, в конце концов А, ты что ты будешь делать? Нет Это не подходит да ты что? Нет. Я не... Мне не, нечем, нечем драться с ними. Алло. Мне нечем с ними драться. Я пошел. На пятку надавил и улетел. Давай, ущепитал. Так, давай сюда зайдем, посмотрим. Может быть здесь есть что-то, чем могло бы... Что могло бы помочь нам сражаться со всеми. Эпоксид. Эпоксид, эпоксид. Это хил очка. И, может быть, даже патроны. И у меня ничего нет, чем я мог бы драться. Да? Древние монеты. Есть такое. Да, блин. Надеюсь, этого хватило Чтобы отключить это. Ублюдка, блин Да это классная штука, кстати Мне бы таких на этот Что? Предохранитель общего назначения Ага Так, интересно, кто Интересно, что-то у нас тут А вот тут Че это у нас тут такое? Что Незаконное что-то происходит Так, мы должны все обшарить Должно уже быть что-то, чем мы сможем сражаться с этими бивнями Советы путешествий Так, это что? Патроны Патроны для чего? Травы Травы, блин, какие нахер травы? Дорогая Джанет, это все, да Не понял Тут пусто тоже. Это что, вращать? Так, и жилет мне нельзя взять, да? Получается. А. Да ты шо, блин. Это что? Психостимуляторы. Так. Это эпоксид. С эпоксидом не, не получится ничего сделать. Так, нам нужно что-то сделать. Так, давай разберя... разбираться. Я думал, это конец игры. Это еще не конец получается или что? Или такое долгое просто повествование об игре. О, понял. Я не, я понял. Все, я понял. Я все понял. Я Бини бам -бонял. Я микро Бини бам -бонял. Здравствуйте. Я все понял. Так... Куча комнат, я вообще запутался, вообще запутался. Так, ага, вместе с рукой, понял. В принципе, почему бы и мать его нет? Почему бы и нет? В конце это концов. Давай сохранимся. Угу. Да, сохраняются данные. Подождите, как бы все, я подождался. Вот данные сохранены. Так, здесь, конечно же, пусто, конечно ничего здесь нет. Смотрим, коридоры вот эти таинственные про Проверяем, про проверяем, что тут есть Где-то что-то нету а, ну, вот. Собственно говоря Причем здесь Самара, да? Все, открыто Заходим, девочки, заходим Так, у меня одна бомба Одна бомба есть И все на этом, у меня больше ничего нет Ну и как бы ладно, что Еще скажем, бывает Давай посмотрим Заперто тут с другой стороны. За другой затараной. А, забердо да. -да. А, Заберда, да, с другой стороны. Так, мониторим. Мониторим, чекаем и, и смотрим. Смотрим. Какие-то демоны будут, да? Девочка сидит уже. Она уже сидит, она уже здесь. Магнитофонная кассета, Смотри. я взял кассету. Куда? Что? Я. Зачем? Куда? Должна Куда? Должна и тогда мы станем семьей. Старая видеокассета. Я не буду смотреть. Не буду. Нет. Я пошел по лестнице наверх. Кста. Ха-ха. И что ты мне сделаешь, а? И что ты скажешь? Я говорю, я, я не буду вспоминать. Зачем мне вспоминать то, от чего я отказался? А, Закрыто, потому что. Вот почему Саня должен изучать то. Чтобы знать все, все корни проблемы, блин, ну пожалуйста, не хочу. хочу так хочу, чтобы у это на все сложилось хорошо, блин. Так, ну давай, магнитофон даже не работает, шок-то какой. Где? Ну давай. Давай, нахрен. Во что я ввязался? Давай. Смелости и успехов вам желаю Сашенька желает вам смелости и успехов И чтобы у вас всю жизнь Все было хорошо Алан, Тебе становится хуже Кажется она Заразила меня когда напала Кто? кто? Меня уже не спасти Алан? Ты Ну Это я ну, виноват что у нас бежала. Да. Это, кто? это ты. Виноват. Но это не значит, что я позволю тебе умереть. Она не нападала на тебя. Это часть ее внушенной привязанности. Поверить в это не могу. Вот возьми. Это ее образцы тканей. Найди ее. Это, И наверное, вот, то, то самое говно, которое Ладно, вот у нас было. Или... У нас были Где образцы, ты? а нет. А, нет, или Иви, это же не мы, правильно? Не мы О, у нас тут куча всего А это что такое? Автомат, П-19, ничего себе Монета Уни универсального берем Нападение берем Перезарядки берем Защита Берем инстинкта замедленных тех, кто носит их с собой На данный момент улучшает боевые инстинкты Давай, ладно, возьмем Возьмем, возьмем, возьмем Видать, драка здесь будет. Так, это изучили якобы. Якобы! Изучили, вышли. Смотрим. Она рядом. Так, правильное направление выбрал, значит. Расстояние до цели. Так. Где? Показывайте. Лучше сначала проверить весь этаж, говорит Мне моя подсказочница Подсказки мои Так, я взял какие-то таблетки Таблы, это травы Травы тоже могу себе позволить взять Это что? Вот что это такое? Что это? Здесь нельзя это использовать А что это вообще непонятно? Ладно, я дальше пойду По коридору здесь можно пройти, посмотреть Что тут еще есть, может быть я найду все-таки Ту приспособу, которая мне нужна да и нет, и сюда нельзя. Заперто с другой стороны. Ну, скорее всего, вот куда-то сюда мы попробуем по зайти. О, эпоксид. Кайф. О, кайф. О. Вообще, вы добавки мы не будем брать. Патроны для пуль. Ой-ой-ой-ой. Так, посмотрим, что здесь. Это что это? Корабль? Что это? Гостиная? чья-то какая-то, да? Та-да-да-дам, та-да-да-дам. Так, а из этого время быстрее чувство, что позволяет быстрее раскрыты, Пере... что находить скрытые предметы. Нет, аптечку сделаем. Сделаем аптечку. Скрытые предметы мне не нужны. К сожалению, к, к счастью, блин, нахер оно у меня упало на уровне сложности максимальном, как бы найти скрытые предметы Да ты Я, шо? Я, вот Я что искать или что? Черт, придется сбросить. Алло, налог Дела. Это что У это работа? Вот. Там кто-то внутри Слишком есть? Обидное для ее массы дело. Отлично. <свят> Такими темпами еще увидим ее в мерзких друзьях. Так, плохо дело. Надо срочно найти ее. Согласна. <свят> <свят> Вы отперли это? перлет. Я отпер, да. Куда дальше? Сюда, да? В эту дверь уже можно? Или нет, еще нельзя Так, и... Так, а что, и сюда? Здесь мы не можем ничего, да? Нам тут ничего не надо, получается Никакие предметы здесь не лежат а, Трава Получается, трава лежит там. Трава нахрен лежит. Так, так, так, так, так, так Дальше по коридору проходим Не стесняемся, проходим, проходим мы Должны понять, что тут Что? Что поднять? А, блин, да кого-то, блин. о, -о, -о, -о. Куда подняться-то? Да ты шо? А почему он такой живучий-то? Никто не подскажет? Да ладно, ты. Гонишь или что, блин? Какие нахер! Ой, блин. Ясно. Ясно, блин. Добратно, да уходи. Я не знал, что это про юзал, просто чтобы узнать, чему это, что это такое. что ты что? Почему они жесткие такие? Слышь, там хп, ядрение феня. закрыто с другой стороны. Обалдеть, ты что ты? А то ты шо? Вот это офигеть! Да ты шо? О, ясно. Мы вернулись. А, вот она, побежала, побежала, Кура угу. Давай Лифт не дай, лифт не сделай блин. На первый этаж поднялась, да? пресс F. Давай, поехали на первый О, зашел Что ты будешь делать? Куда они мне... Оно, оно мне не надо Ты думаешь, оно мне надо? Нет где там этот выход выбраться? Куда-то там надо было, куда-то забежать, залезть. Да ты шо? Да ты шо. Может ты расплавишься просто, друже? Сейчас за жопу меня цап. Как-то толка, блин. Так, все, выбираемся отсюда. По сторонам смотрим. Красота. Об обманули, ай, обманули. Да ты шо? Куда деться, а? Вот это ловкость, Сань, ничего себе отвага какая-то Ты просто прекрасен, ты такие вещи творишь, господи, а Так, открываем лифт, заходим Заходим, быстрее, быстрее, быстрее Не работает Как не работает? О, нормально, понимаю Мы куда-то спустились, блин, нахера мне только это надо, блин так, девочку найти, быстрее испытать девочку. Это какой-то корабль определенно, потому что он... Др... <звы> Не видел другого способа его обойти, просто это шок. Аптечка у меня одна была, польем себя, как бы... Надеюсь, это был последний монстр. Бастер Клаб, который здесь был. Не хотелось бы встретить еще кого-то, Травы, блин. Травы, вы чё травы? Травы-то, блин, не травы. Мне бы эпоксид, а эпоксид, вот как бы это полезно, да. вот травы-то, ну нахер они мне. Есть у меня травы, блин, и чё с ними? О, все, я пошел. О, еще и бомб набрал. Кайф. Ой, ой. Да ты шо, Да ты шо. Он расплавился, нет? Нет. Наверняка что то пропустил, там что-то интересное. О, ясно. О, ясно. Бан. О, бан. Зарезали насмерть меня, короче, зарезали насмерть. Ну еще и двигаемся, да? Значит, смотрим. Так, минус патроны, да, это кукожица здесь, кожица кукожица получается, что-то... Чудо... Стоп, стоп, эпоксид нашел, да ты шо, В натуре? О -о -о -о -о. Вот у меня уже две штуки кстати. эпоксида, трава, трава тут есть Так, это не эпоксид, патроны взял, короче, конечно классно, это очень хорошо так, там нужно понять мне, что Здесь мне нужно убить этого генстера сразу Да ой ой ой ой ой ой ой, -ой! Куда ж ты маленький-то, а? Так, хорошо А, блин, нет, не хорошо, нихера Меня убили, яу! Даже, яу! Ничего не успел даже сделать кому он, то ну Чё за... Так, появляйся. Что? Ох. Ой, длинная Как тебе плохо, да? Даю, живется да. Давай, эпоксид. Эпоксид взял. Да ты что? Да ты что? А? Стимулятор, говорит. Возьми стимулятор. Да нахер мне твой стимулятор. Вот, так, вот. так, давай. Сюда, куда, куда? Куда ты то Хорош. Правда, вот мне больше нечего, э, нечем стрелять, по вам, господа. Я это не то. Так, это не то, блин. Две бомбы. Дистанционную бомбу можно использовать, кстати. Гонишь? Куда ты пошел? Я бомбу специально установил туда. А во во, во хорош. На. Как она? Рассказывай, что как. Бо бодренько, че не? Хорош, Сань. Молодец, исполняешь. Исполняешь грамотно, красивую Красотулю сделал. Хорош. Я знаю. Нормально, красава, блин. Только бы вот только бы что-то бы тут, тут бы что-нибудь найти бы. Боль полезное, блин, еще что-то патронов, что ли, может, таких там еще чего. Нет, такого нету. Если нету, то очень жаль, конечно. Потому что эти демоны на носущ, -а -а -а -а. Ясно. Опять закрыто. Закрыто, блин. По-моему, она за дверью. Но у меня нет ключа. Попробуй расплавить замок. Ты на нижнем уровне? покажи. Кого, блин? Кого и чем расплавить мне? Ты чё? Эпоксид. Эпоксид оставим пока. Пока оставим. Эпоксид еще один. Ты что? Гонишь? Сейчас вылезет демон? Нет? Каразийное вещество, есть Такое, да, есть же, да Эпоксид, использовали, да Да, все, хорошо Давай используем каразийное вещество Вот здесь Каразийное вещество Сработало? Или изи Изи Мама, ты на меня злишься? Не-не, все, все хорошо. Я не злюсь. Все нормально. Норм, норм. Все хорошо. Дать проси. Не хочу больше жить в лаборатории. Хочу себе дом. Я хочу, чтобы ты была моей мамой. А, ладно, Иви. Я буду твоей мамочкой. Только попрощайся вместе со мной. Ладно? Иви, ты где? А, во-во-во. Она меня сейчас закроет, меня сейчас тут убивать ее, да? Иви, стоп. Алло! Да, но да. Она убежала. Алло, у нее все больше друзей. Эти твари повсюду. Я же говорил. Ты ты вообще, ты? Это вообще какой-то лабораторный эксперимент был? Ой, пошли обратно, получается. Там еще одна была дверь, которую нам нужно будет открыть. Тут я смогу обижать демонов? Ну, ясно. Ясно Ага Ага Чё ж ты живущий-то такой, а? И один, и второй А, нормально Хорошо, ножом тоже пойдет. Блин, только вот сейчас бы Не сокращать дистанцию с этими демонюгами Блин Чё ж делать-то нафиг вот, это могу использовать. Оп! Быстрее. Сань! Соберись! Соберись! Слишком затянул прохождение! Слишком затянул! Так, патроны! Отлично, бомба! Дистанционная бомба и растворитель взял! Все взято! Хорошечно! Красота! Пойдем! Стам. Перезарядимся. Так, так, так, так, так, так, Санюч. Санющик, давай. О, понял. О, я понял. О, я понял, кстати. Пошевели усами, пораскинь мозгами. Пошевели усами пораскинь мозгами. Она же не убегает от меня, нет? А ну не исчезнет, да, наверное? Конечно, нет. Идем сюда Беч Ага, пойдет, пойдет Нет, ты пока там, постой ага. Исполняет он меня там, слышишь? Я таких, как ты? О, ясно Ясно, ясно Давайте, пацаны Ножом Так <свист> да кого? А, <О>, блин, нет? <свист> да ты задолбал! Дай хотя бы просто пройти Эпокси... Ой, аптечечка, аптечечка Моя ты родненькая Все, мне больше нечем сражаться с ними Малая, ну блин, ну дай ты... В дело-то? Ну, все только нож. У меня есть только нож. Нажать. Ну, давай! О -о, о о они ползут уже, слышишь? Не работает. На третий, поехали. Блин, я не туда приехал. Мне не на третий, надо на секцию 2. Вот это. А, тут без разницы, походу, да? Вообще куда-то. Система нажимать? аварийной блокировки. Раздвигай Мне не надо усилий прилагать никаких Мышкой пошевелить-то может быть Подняться Подняться Так, здесь что-то лежит Пакет с каким-то говном Блин, вот сейчас если на меня кто-то нападет Мне вообще нечем не хилиться, не драться с ними Это абсурд Так, давай смотрим, изучаем Понятно, здесь мы Эйвен наверху, да? жаль, ну что? Алан, где ты? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Бросить, монета инстинкта защита. Монету еще одну. Всех монет набрали, защиты, нападения. Алан, где ты? Нам никто не ответил, кстати. Алан нам не ответил, значит, с ним уже что-то произошло. Либо он там сам превратился в этого упыря Либо еще что-то Ну, в общем, такое себе На лифте нужно как-то попытаться подняться наверх Оп У меня такое есть Такое у меня есть, да Дистанционные бомбы Класс, класс, класс Это мне надо они так хоть спасают Не, не, не прям не, не очень хорошо Да Ясно Ясно Так, пока так Что ж Куда нам дальше следует отправиться Не понял О, я понял, все, я понял Я теперь понял Они же везде, получается, да? Как мне наверх-то подняться? 2F, это низ Вот, лестница наверх Изи пошли пошли скорее угу. так здесь ничего не подсвечено брать нечего. тут и зато есть дверь блин нету этой херни э -э сохранялки о алан Вейк здесь пацаны Алан Вейк здесь айдака к нему как ты сюда <связь> где и она пошла в разность. Без лечения ее состояние ухудшается. Тогда хорошо, что я умираю. Не говори так. Ничего себе. Ничего себе, он умирает. Она тебе верит. Эта маленькая сучка никогда... Окей, окей. Иви, нет! Алан, послушай! Она пытается подчинить тебя! Сопротивляйся! Не, не, не, не, не, не, не. Ну, ну что, ну что, ну что, ну что, ну за что? Ну, все. <соцентричный> это я вот кассету, это получается прохожу, да? Кассету? Это я прохожу кассету, кассету. Вот так вот, вот такие вот делишки, малышки. Так. Она уже ботиночка. Смотри, смотри, смотри. Она уже ботиночка стоит. И меня всю поглотила, получается. И, не дай бог, она сейчас сыта нам то же самое делает. Не дай боже. Так, что? Вот это. Как нам ее победить? Что нужно сделать, чтобы пройти? О, смотри, весь, весь, весь, весь говне. А, не, подожди, это Аллон. Аллон, Аллан, Аллон. Мы еще по-прежнему в ее теле Мы еще кассету проходим Так, здесь ничего, лифт не работает А здесь За шторками тоже получается ничего, да? Мы не ждем Пойдем, пойдем, пойдем Прощай, мой кореш Мой дивный кореш Прощай, прощай, прощай Так, идем Ничего, идем Все будет хорошо Идем в темноту получается сейчас так, здесь ничего нет, мы взять ничего не можем Но зато здесь есть бук, Ноутбук Мы сейчас запишем аудиосообщение, чиня Давай Скрин-рекордер называется Мы к вебке прислониться пытаемся, да? А, это она на корабле, получается, была, ты да? Ты был прав Я лгала тебе Нельзя было, но Я могу сказать лишь одно. Это она же и была, Если блин, получишь... получается все это мы проходим Держись подальше Забудь, что ты знал меня так Мы зря ее, что ли, спасли? Или нет? Прощай Не, ну мы же, мы же спасли ее, получается Но не зря это все мы ее не. Мы не могли ее просто так спасти. Ну, типа напрасным образом. Не, я побежал. Я побежал, блин, я по, по, поковылял, по крайней мере, поковылял. Ой. Да ты что, ну? Мы всегда будем вместе. Что, блин, ужас, кошмары, громкие звуки. О, хоть картина. Ой, хоть видео посмотреть, хоть. Да ты что, ну? Хотя бы видеаху гляну, где не надо ничего делать Кошмар. Вот она вся история Получается, мы более ми, были уже заражены этим давным-давно И пытались разобраться, что за дела То есть с Алланом мы пытались вообще выяснить Какой-то исследовательской станции на, а, на водной исследовательской станции Мы пытались а, Девочку эту Исследовать, да, у которой Блювота была порождением своих же друзей Каких-то там вот этого всего Самого плохого и темного Ну шок, я понял, то есть Мия пыталась Нас защитить, она пыталась Сказать нам, чтобы мы уходили А мы не ушли, мы давай за ней Спасать ее, вот это вот все И вот это вот вся, и ахи, и вздохи И понятно, то есть теперь-то хотя бы Что-то понятно, но вот Мию выбросила На какое-то побережье, получается Или что, да? Теперь вспомнила да, и Мии нашли вот эти вот... жители дома Нет, можешь? Мы не можем. Мы ты не были семьей. И никогда ты не ты можешь, ты можешь, не можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты Реально это страшилка, это хоррор. Это хоррор, блин, настоящий самый. Так, открываем лифт. Тут можно забраться, тут можно взять что-то. А, -содерж... Что содержимое уже кто-то забрал, получается? Кто-то, кто получается, забрал содержимое, да? Ах вы, а... О, патроны Вот, там не было здесь ничего А здесь все есть, эпоксид, патроны Шикарно Шикарно Так, что? Похоже, поломанный, да Эпоксид ему не поможет, да? У меня нет такого, кстати Ой Так, давай с эпоксидом мы сделаем а, себе аптечек Угу, угу ну такого раствора у меня такого нету, к сожалению, да, который мог бы помочь мне в этом Но что поделать, ладно Бывает, всякое бывает Все, заходим, поползли наверх У нас в руках только бомбы У нас даже ножа нет, которым мы могли бы защитить себя Ну и ладно, к черту Пойдем Получается корабль взорвался, да? Мию выбросила И вот Мия снова на этом корабле И рядом с этим э, кораблем было, было какое-то болото Рядом с которым жила эта семейка Где мы маму, батю и сына обхитрили Так скажем, да, назовем это так? Обхитрили а -а -а -а Обхитрили Так Так а что мне надо? Изменить камеру Изменить камеру Шахта лифта Угу Итан. А, а вот и Итан. С2. Камера 2. я успею. Это так, значит, С2, это уровень. секция второй, да, нижний уровень, все правильно. Камера в Прекрати, Эвелина! В столе стоит, смотри на нее. В столе стоит, да? Ебучие галлюцинации! Давно натуре, не говори, она Где уже она? так задолбала это. Ну, Эйви, или кто там она, как она, мужчина? Как она себя позывает, расскажи Так, так, так, так, так, так Здесь пусто Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, пусто Так, здесь тоже ничего нет Ну, ладно, хорошо, пойдем сюда Может быть, мы правильно путь выберем сейчас с первого раза, а? Угадаем, куда идти Куда идти Травы, травы, это хорошо Еще один лифт открываем, получается Нам нужно на С2 уровень Это было, это внизу Сможем ли спуститься вниз По этой шахте? Это 4 F. Блин, мне не вы, не, мне сюда не надо. По-моему, вот это, да? Лестница вниз, она забаррикадирована. Мы можем расчистить путь. Древняя монета. Блин, да что ты будешь делать, а? Это я не могу ничем тебя разбить, извини. Даже кулачных боев тут нет, не предусмотрено. Я бы тебе обязательно расколотил бы Твою головку трясущуюся Но Так, кают капитана Капитан это О, Ключ под гайку с выступом О Да ты что А тут что у нас Нельзя это использовать здесь Все вот это Ну камон Как это нельзя использовать здесь Вы что вы гоните а что там? Бомбы и... Дроба... И автомат. Где бы я его мог найти-то? Так, здесь пусто. Т а, ровно так же. Пусто. Пустующе все пустует. Все пусто. Пусто. Все пустенно. Пустяшка. Давай посмотрим. Здесь тоже ничего нет. Я не знаю, как, как бы все это по-быстрому пройти, если тут ничего очевидного нет. Как это можно пройти быстро, если тут нет Ничего очевидного Скажи ты нереально Вот как мне, где мне ключ найти от того э, Шкафчика, чтобы взять ствол Нигде Я спустился вниз сейчас Мне надо на уровень 2С Правильно? Это 3F Это еще очень высоко Необходимо для поместить в контейнер с некоторым. Э, Нексионом образец. Образец поместить, да? Образца у меня нет. Ничего тоже. В принципе, в целом, ничего у меня нет вообще. Поэтому попозже образец попробуем поместить куда-либо. Здесь у нас что? Давайте, признавайте шкаф открыт, эпоксид, пойдет. Эпоксид я люблю, блин Эпоксид я когда нахожу, очень довольный Я так радуюсь, что эпоксид нашел Что просто не найти бы этих бесов и демонов Как они, откуда они здесь могут Как они могут здесь находиться, если я вообще в целом а, Все вот это говно Так, 2F, а мне 2S нужен Если я все это вот Заперто с другой стороны придет Через первый уровень входить получается, да? Если я все прекратил, боссов всех убил В самом деле чиха чиха так здесь это все понятно это ясно ну, yes, пойдем и пойдем по кругу драться с ним не хочу тратить вот этот вот э, взрывной пакетик свой поэтому предлагаю пойти и обойти его 1 f это получается нынешний уровень да, 1 f 1 F-лифт заблокирован. Здесь такие катакомбы ловушки вообще не пройти никуда, ничего не сделать. Это шок. Это за что? Шо? Это шок контент. Так, М-карта. Давай-ка посмотрим. Комната отдыха, прачечная склад. Так. Понятно. Понятно. А, не, это, это говно. Здесь нельзя использовать, да? Да, да, да, да, здесь нельзя это использовать. Это лифт-элеватор или получается угу. Ремонт участок С Без дверей Так, я... Подожди Ой, Подожди, сначала я зайду Потом, потом разберемся Складское помещение Справа от него лестница в подвал, да? Комната отдыха здесь нужна Кубрик Может быть это в кубрике? В кубрике какой-то потайной проходик Там есть получается, который я не заметил или что? Или что? А нет, все я заметил это все замечено было, все это я сделал уже. Так, так, так, карманом пошаримся. Вроде бы ничего нет, да? Мы бросим нахер, оно нам надо тогда. Тогда не надо, блин. Да, ребятушки, извините, вот так вот и бывает. Иногда проходишь, ходишь, ходишь и уходишь, и думаешь, как бы. Ну, я уже почти прошел, да? А в итоге-то херма. В итоге то херма а ты прошел. Думаешь, как бы все так быстро и просто сделать, а на самом-то деле все нет Совсем не просто Так, что, давайте я сделаю как? Я приостановлю вот это вот прохождение, короче, разберусь, что тут как надо сделать И потом просто продолжу, засниму новый видосик, там последний, наверное, надеюсь, финальный будет Финал очка будет этой игры Вот, а тебе, дорогой друг, огромное спасибо за просмотр Все. Тут меня там напугал. Огромное спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк, подписывайся на мой канал. А ты был на канале Йоба Гейм всем пока. -о.